Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня по Штребух. Что ты прячешься, вылазь давай. Всем привет, ребятки. С вами Штребух, и вы все хотели увидеть румтур, посмотреть на квартиру, в которую я переехал. Говорю сразу, братва. Ставим 4000 лайков, и я выпускаю румтур. Чего, блядь? Oh, you touch my -la -la. Э, проехали, ребят, проехали, ну его нахуй Какой рум-тур если мы бы снимаем? А, ну мы же и так рум-тур снимаем Да ну нахуй Короче, братва эта квартира трехкомнатная, можно даже сказать, четырехкомнатная. Стоит она 30 тысяч рублей в месяц. Очень обидно, что это не моя квартира. Ну ничего, когда-нибудь в жизни может на помойках поднимусь и заработаю на квартиру. Все, погнали смотреть с самого начала. При входе в квартиру меня всегда ожидает вот этот коридор. Вот тут и вещи висят, обувь стоит, тут мои ботинки для того, чтобы по помоечкам ползать. Вот такие вот вообще топовые. Здесь висит куртка армяне. С помоечки я в ней хожу, ну как бы на выход днем. А вот эта куртка для помоечки. От бренда... Колумбия. Le... Колумбия, да. Колумбия Pictures, короче. По помойкам не ползает. Ну в принципе все. Тут больше показывать нечего. Идем дальше. Дальше меня всегда ожидает вот этот коридор. Коридор большой, диван классный, раскладывается здесь. Всегда отдыхают мои гости, то есть Дима Шашлык или Базай Денис, ну или еще кто-нибудь. Да и, в принципе, что тут рассказывать. Все. Вот вот эту хуйню я хочу на Авито выставить, продать. Нам хозяйка квартира разрешила. Здесь лежит фонарик для того, чтобы искать находки в помойках. И их даже два. Я, кстати, вот недавно еще один такой же купил. Armitek Эльф c 2 Кто не знал, у меня вот такой фонарик. С помощью этого фонарика супер суперпидатого я добываю находки в помойках. Вот, еще телевизор с помоечек принес вот это, что Дэнди подключать. Ну, Дэнди пока поломана, надо обучении. Ну, короче, не, не, не об этом речь. Вот, дальше здесь стоит большой шкаф, охуенная, люстра очень низко висит. И я постоянно об нее цепляюсь. Или головой, или рукой Могу еще цепить ногой. Ребятки. Так, дальше посмотрим ванну. Вот, в ванне, тут, в принципе, ничего смотреть, машинка стиральная. Офигенная. Так, дальше коврик. Вот и вот мое любимое кокосовое масло для дрочки. Просто изумительное. Вот всегда здесь стоит, чтобы было всегда под рукой у меня. Моя полочка с мыльным рыльным. Old spice Ibiza из помоечки. Мажу подмышки, кайфую. Также Gillette Series после бритья. Не использую, просто стоим. И элитный спорт с рынка духи. От бренда Lazelle Zelle. Men. Кстати, тут еще есть вот мои любимые духи, которые я нашел в помойке. Эль Сел Лоран Opium. Офигенные, ребят. Всем советую. Ну, правда, запах такой себе. Очень сладкий. Ну, типа, не каждому подойдет. Я просто очень люблю сладкие запахи. Так, дальше давайте осмотрим кухонку. Но перед этим толка. Толчок комфортабельный. Очень люблю здесь высирать личинки. Сверху лежит туалетная бумага. попия. Вот. Ну, в принципе, больше тут сказать не... А, стоп! Нет, ребятки. Здесь же есть вот такая штука. Это, ну, чтобы жопу подмывать. Я ей ни разу не пользовался, но в будущем хочу попробовать. Ну, типа, посрал и сразу жопу помыл. Работа эта восхитительна. Вот. Как-нибудь применю в бою, но не думаю, что захочу, потому что пальцы-то говном все равно вонять буду. Дальше идем в кухню. Кухня, кстати, большая, офигенная. До этого я в студии жил, у меня кухня там была совмещена с комнатой, а здесь кухня отдельная, это просто восхитительно, ребят. Недавно приезжал мастер, чинил подсудомоечную машинку. Вот здесь все поломано, но ну, это просто корпус сняли, она была пробита насквозь, там сквозная дырка была от ножа. Но мы все починили, и бедки, и теперь она работает, изумительно. Дальше здесь есть вот такая вот духовная духовка. Мне можно запечатить, курочку зажарить, там крылышки пожарить. Чайничек вот этот, Део, из помоечки. Себе самое лучшее оставляю с помоек. Самое крутое все в дом. Я, ребят, признаюсь честно, я не бухаю, но первый раз в жизни решил попробовать сделать брашку. Вот нашел в помойке целый ящик винограда и начал уже его сортировать вот, для бражки от веточек а отламывать. Чтобы потом сделать винишко забродившееся, там, вот, мазать, ребят, под Новый год. Хочу бражечки на Новый год. Так, еще хочу вам показать холодильник. Сейчас вы узнаете, чем я питаюсь. Вот Холодильник, кстати, очень большой, офигенный, вместительный. Здесь, короче, всякие сушеные ягоды, морозильная камера, дверка закрылась эта дверка двигается, открывается здесь чуть-чуть кока-колы есть супер кит вот это. это я не знаю, кто покупал но это не из помойки здесь супчик два лотка яичек здесь немного овощей а сейчас покажу, что из этого всего из помойки вот этот соус из помойки вот этот соус из помойки и вот этот соус из помойки. Находил, кстати, на стриме. Как вы могли заметить, по еде не особо густо. Но я из-за этого, в принципе, не расстраиваюсь, потому что я поем на помойках обязательно, ребятки. Ведь помоечка кормит. Мау! Так, ну а это, собственно, балкон. Здесь нет ничего интересного. Обычный балкон, не особо большой. Тут стоит хозяйское всякое барахло хозяйки квартиры. Больше тут смотреть, в принципе, то и не о чем. Это, братва, комната Кати. Вот здесь живет Катя. Это первая жилая комната в квартире. Вот здесь висит вот такой телевизор хайер. Это не наш телек, он здесь был. Стоит здесь огромная двух даже пятиспальная кровать большая. Тут вообще можно по кайфу чилить. Но здесь не я сплю. Здесь Катюха сплю. Вот подсветку недавно купила. Вот старый комод с нашей старой квартиры тут стоит. Чуть-чуть у нее пепси водичка, косметика там. Короче, ничего, ребята, интересного. Кроме подсветки и плазмы, тут вообще ничего интересного. Пошлите дальше. Ну, а теперь я вам покажу мою с моей девушкой спальню. Вот, покажу место, где я сплю. При входе в комнату можно увидеть вот этот огромнейший просто диван. А на нем, кстати, лежит моя кошка Соня. Вон она. Сонечка. Протвоя, это моя кошка, посмотрите, какая красивая, шотландская, веслоухая. Mm. Очень ее люблю, ребят. Очень сильно. Блять, помогите мне. Компьютер. Второй компьютер у нас дома. Вот этот компьютер я собирал в гараже, кто помнит, этот комп был в гараже для стримов. Сейчас в гараже минус, поэтому нельзя там держать компьютеры, поэтому этот компьютер стоит здесь. Также здесь стоит музыкальный центр, который я уже показывал на своем канале. Колонки, здесь лежат мои шмотки. Вот трусы из помоечки. Вот эти тоже из помойки. Вот эти мне девушка покупала. И еще вот эти Демикс тоже из помойки. Ну, помоечка дарит нижнее белье. Не знаю, что еще добавить. А еще в этой квартире есть особенная комната. Она очень маленькая. Это гардеробная. Здесь висят шмотки и есть полочки для хранения различного барахлишка. Здесь у нас обычно стоят вот чемоданы. И мы здесь утюгом гладим одежду. И это утюг. Утюгом мы гладим одежду. Вот. Кроме утюга, тут ничего классного больше нет. А, нет, на самом деле есть. Есть еще один утюг. Вот такой Тефаль. Вот этот утюг, кстати, из помоечки. А вот этот мы с девушкой покупали. Они, кстати, почти одинаковые. Хотя нет, они одинаковые. Логично. Ну все, тогда все. Идем дальше. Ну а теперь, братва, настало осмотреть мою, собственно, комнату личную. Прошу. Вот она. Посмотрите, какая. Такая небольшая, классная комната, в общем. Мой личный, короче, кабинет, мое рабочее пространство. Я, блин, всю жизнь о такой комнате мечтал. И, наконец-то, она теперь у меня появилась. Все, что нужно сделать в этой комнате, так это шумоизоляцию вот такую. У меня есть всего лишь три поролона. Я хочу полностью все стены им обшить, чтобы эхо не было. Потому что здесь эхо прям вообще нереально жесткое. Это мое игровое кресло, которое я нашел в помойке. Показывал это кресло в обзоре находок. Изначально оно было без вот этой подставки. Я снял эту подставку со своего старого кресла и просто ее прикрутил и получил игровое кресло от бренда Red Squared на халяву. Ништяк. Помоечка дарит игровые девайсы. По бокам компьютера стоят вот такие вот полочки, которые были в этой комнате при заезде. Здесь стоит пустая банка от энергетика моего любимого. Вот такая огромная кружка с пакетиком от чая. Находил ее, кстати, в помоечке. Также принтер из помойки, фальшивые доллары, мой вейп, жишка. Здесь оборудование для съемок. Вот, кстати, недавно прикупил вот эту штучку. Вообще, ребят, топовый микрофон. Я думаю, вам слышно, что это нормально звучит. Вот это я не знаю, чье, мне подкинули. Да-да. Так, ну здесь, в принципе, больше нечего показывать. Перейдем к столу. В ящике у меня, смотрите, что лежит. Настоящий доллар, который находил в помоечке. Порванные 50 рублей. Расческа для усов. Блок питания, чуть подсветки, вот эта штука для бутылок с помоечки. В общем, ничего такого интересного. Здесь стоит инфу из помоечки от бренда HP. Нужно будет поменять картриджи или заправить их, не знаю, короче. Вроде бы он рабочий, находил в помоечке. Также тут лежит хромакей. Коробка с барахлишком, чехлы для айфона, RGB-подсветка, бокорезы, которые я... Сбиздил у нас в своей старой работе, где раньше на стройке работал. Вот такая штука, но я не знаю тоже чье это. Это мне подкинули хейтеры. Чехол, кстати, здесь лежит для айфона вообще топовый. Находил в помоечке, ребят. Но я с ним не хожу, потому что когда я его одеваю, телефон плохо сеть ловит. Поэтому лежит он здесь и ждет хороших времен. Здесь лежат мои любимые очки из помойки. Они для компьютера, не для зрения. Смотрится круто. Помойка дарит очки. Вот, еще помоечка порадовала меня. Вот таким проектором показывал его в обзоре находок из помойки. Перцовочка, которую находил в помойке. Мой второй телефон для связи, iPhone 5, который мне подарил подписчик. Кстати, если смотришь, спасибо тебе огромное. Он пришел на барахолку и просто мне его подарил. Я просто, ребята, офигел. Вот этот чехол от бренда Сваровский тоже был найден в помоечке. Не знаю, оригинальный или нет, но смотрится круто. Здесь еще лежат игровые наушники Fotech из помоечки. Рабочие. Но изначально были вот здесь поломаны. Я их заклеил. И все прекрасно работает. Снизу лежат там от хромаке крепежи. Вот еще штатив из помоечки. Также кольцевой свет вот этот большой. Из помоечки, братва. Вот этот кольцевой свет тоже из помоечки. Вот эта лампа из помоечки. Вот эти колонки огромнейшие. Смотрятся вообще офигенно. Они тоже из помойки. Кстати, надо будет их в обзоре находок показать. что я забываю про них. Модель колонок ребят defender r 27.20 звук в этих колонках такой себе не особо классный но в принципе на халяву сойдет также у меня есть второй монитор для стримов от бренда samsung был найден в помоечке прелесть этого монитора в том что он может вот так вот поворачиваться этот типа супер круто для стримов микрофон вот себе прикупил недавно это микрофон блюете звук просто шикарнейший брал на авито за 6000 рублей подставка для науки. Наушников. Вот эта вот труба, это вообще кронштейн для крепления монитора. Но я использую эту трубу как подставку для наушников. А висят здесь у меня наушники HyperX. Были найдены в помоечке. Были ушатанные в них изначально амбрашюры. Я их поменял и все работает просто восхитительно. Звук офигенный. Кому интересно узнать модель наушников, она перед вами. А вот здесь, ребят, висят легендарные просто очки. Покупал я их, братва, в Glory Jeans за 40 рублей. Это детский очки для флекса ребята не просто сказочным посмотрите как смотрится охуенно, <звы> клавиатура от бренда колгуар с подсветочкой стоит такая примерно три с половиной тысячи рублей модель клавиатуры Core x также здесь есть монитор Philips на 27 дюймов, обычный Full HD монитор, коврик фотэч, мышка Bloody фотэч, оптик Mouse a 91 Я не киберспортсмен, поэтому я думаю, вообще всем поеб... На эту мышку, кстати, ребят, для стримов купил просто шикарнейшую веб-камеру. Эта веб-камера стоит 16 тысяч рублей. Это Logitech Brio. Вы представляете, у нее есть поддержка 4К. То есть стримить можно в 4К качество, просто офигенное, как будто на какую-то зеркалку снимаешь. Короче, на эту вебку стримлю, иногда снимаю видосики. Вебка просто. Но это мой компудактер. Обзор на этот компуктер есть на канале. Кстати, когда я снимал тут обзор, у меня он тротлил, потому что я не настроил кулера, и в итоге процессор перегоревался. Компьютер просто шикарный, корпус офигенный, мне он очень сильно понравился, корпус чисто внешним видом. Ну и вообще тут очень продваемый. он, вот так вот, вот залетает воздух, оттуда вылетает, просто шикарно. Кто тут, блин? А вот здесь у меня лежит оборудование для съемок. Вот штатив, ветрозащита, зарядка для батареек, крепление для телефона на велосипед. Не знаю, что оно тут делает, но пусть лежит здесь. стол монтировал подсветочку, вот здесь есть кнопочка, она включается-выключается. Просто вообще кайф, ребята. Киберспортивный стол. Кстати, вот эта штука из Икеи а столешницу находил на помоечке. Помоечка дарит киберспортивный стол. Ну, конечно, если руки не из жопы. А вот это, пожалуй, самая интересная часть моей комнаты. В этой комнате живет Шустрик, так что это тоже его комната. Вот, он спит на вот таком пледе белом, кайфует. У него есть вот такая вот рыба, которая пропитана валерьянкой. Шустрик просто мега мощный дрифтер. Кто не знает, это мой кот-инвалид, которого я нашел на помоечке. Спас ему житуху, и теперь он просто кайфарик, ребят. Интересно. Короче, я его люблю, ребят. Пусть иногда кричу на него, но я любя. Да, шустрик на рыбу. Мау. мау. Сейчас покажу вам, как он ползает. Шустрик идиста. Шустрик. Если вам понравилась квартира, ставьте лайки, пишите ваше мнение о моем жилище в комментариях. С вами был расхититель помоечки Штребух, встретимся в следующих видео. Ну а я погнал перебирать виноград и делать брашку на Новый год. Кстати, всех с наступающим Новым годом. Пусть вас кормит мама, а не помойка. Все, всем пока.